Привет-привет, ребята! Доброе утро! Так, к нам подтягиваются люди. Подождем сейчас пару минуток. Поставьте, как меня видно, как меня слышно. Так, добавляется. Сейчас у нас не должно быть никаких задержек абсолютно. Так что я решил проблему по поводу того, как проводить вот такие прямые трансляции. В нашей группе, а то долгое время нас меня просто-напросто не пропускали на такую трансляцию. Поставьте, как ваши дела, как ваше настроение. У нас тут немножко дождь, немножко солнце Как у вас по поводу выполнения домашнего задания? Какую версию, кстати, вы выбрали? Версию easy либо версию hard? после разбора вчерашней анатомии вашей мышеловки. То есть вы будете просто анализировать рынок лендинг-пейджов, да, то есть одностраничных сайтов, либо вы все-таки решили попробовать за время тренинга сделать все-таки самому одностраничный сайт благодаря тем сервисам, которые я дал, либо ну, найти какие-нибудь удобные сервисы для вас. Какой, какой, ребята, выбрали вариант? С утра многие, кто спит у нас еще. Что за плюсики, ребят? Я что-то немножко не понял, потому что я все-таки задал вопрос по поводу, какую же вы версию выбрали. Да? То есть, версию того, что вы просто проанализируете рынок одностраничных сайтов, либо второй, здорово, его попробуйте выбор ребята делайте вторую версию то есть в любом случае это вам понадобится и лучше начинать с этого Итак, ребят сегодняшняя встреча сегодняшний день у нас утро начнется с того что с очень глобальным вопросом вам не обязательно вот здесь мне отвечать но это в любом случае, определит ваш результат в вашем бизнесе. И с точности его можно предсказать, то есть преуспеете вы, либо проиграете в этом бизнесе. И вот вопрос. Те, кто смелый, те, кто готов честно себе и мне ответить, можете отвечать. Вы играете в этом бизнесе, чтобы выиграть, или вы играете, чтобы не проиграть? Инновации в сетевом бизнесе. смотрят через телефон, а комментирует через компьютер. Вот, ребята, ответьте, вы играете, чтобы выиграть, или вы играете, чтобы не проиграть? Видите ли, неважно, что вы мне сейчас ответите, либо вы себе ответите. Самое главное, что вы по-настоящему сказали самому себе, то есть самому внутреннему вашему голосу потому что большинство людей делают то, что они должны делать. И, к сожалению, это все происходит на самого детства. Вспомните, когда ваши я играю, чтобы играть, чтобы выиграть, нету такого, чтобы играть. То есть это то же самое, что, например, я кушаю мороженое, чтобы кушать мороженое. Вспомните, когда вы, ваши родители говорили вам, что вы должны есть свои овощи, вы должны есть свою еду, убирать свою комнату, застилать свою кровать, вы должны идти в школу и многое-многое другое. И разве удивительно становится тот факт, что большинство людей переносят вот это вот должны в свой уже зрелый возраст. Большинство выкатывается с постели, потому что они должны. Большинство идет на свою работу, даже если они ненавидят ее, потому что они должны. Даже когда дело доходит до денег, они играют в денежные игры, потому что они должны. Ого, спасибо за лайк. Большинство людей играют, чтобы не проиграть. И я верю, что большинство из вас, ребят, Изменят вот эту позицию, если вот внутренне вы понимаете все-таки, все что вы э, игра, тоже играете в этой позиции, чтобы не проиграть. Э, вот Представьте хотя бы одного известного атлета или успешного бизнесмена, который развивается, чтобы выжить. И только пытается делать все хорошо, вместо того, чтобы действительно собраться и сделать это. То есть вот есть понятие «собираться, сделать что-то хорошо», и сделать это хорошо. Поэтому я не могу представить, например, спортсмена какого-то успешного, либо предпринимателя успешного, который просто там собирается что-то сделать. Все эти ребята преуспевают за то, что они постоянно делают, делают, делают, становятся, становятся в этой сфере все лучше, лучше и лучше. Когда вы играете, чтобы не проиграть, вы играете, чтобы выжить, и вы находитесь в режиме защиты. Вот представьте, что вы в какой-нибудь футбол играете. И когда вы играете в защиту, вы попросту не можете забить гол, позволяя одиночеству вашим выиграть игру. Шеф, усёп пропало. Не может такого быть. Все есть. Так вот, все, все вокруг нас, включая самих себя, либо растет, либо умирает. И вы либо выигрываете, либо проигрываете. И этот выбор делается на ежедневной основе, с теми действиями и решениями, которые мы принимаем постоянно. И в равной степени важно отношение и эмоционально вот эта энергия, которую мы придаем этим действиям. Понимаете, о чем я говорю? Например, когда вы воодушевлены, все делается легко. Вы не заставляете себя э, совершать действия, и все плывет вам в руки. Меня выбрасывает, буду смотреть запись, спасибо. Да, пожалуйста. Находясь э, в возбужденном определенном состоянии, вы привлекаете новые свежие идеи вы никогда не застреваете, вот не топчитесь на одном месте, потому что вы держите большое видение перед собой все время, абсолютно. И вы начинаете действовать на совершенно другом уровне. Вот вся внезапная работа становится веселой, вот вся тяжесть, которая, либо апатия, которая нам приходила при определенных действиях, просто плывет к нам в руки и делается очень легко. И вы делаете, потому что вам это хочется делать, нравится, но не потому что вы должны это делать. Будто написание постов на блог, будто написание постов в социальных сетях, e-mail письма, звонки, запланированные тренинги какие-то или э, работа со своей командой. Все, что вы делаете для роста своего бизнеса в сетевом маркетинге, происходит вот быстрее и становится намного эффективнее. Ребята присоединяются, хоть с опозданием, но все же присоединяются. Конечно, Виктор, понимаю тебя, все очень правильно говоришь. И вот а, ваши отношения становится заразительным, буквально вот выпрыгивает в каждого, с кем вы начинаете контактировать, даже через ваш онлайн-контент, да, то есть через те посты в ваших социальных сетях, потому что все определенным образом сияет с вашим энтузиазмом. Перед вами вообще вот после этого открываются широкие возможности, потому что вы остановили свое недоверие, в первую очередь к себе недоверие, недоверие к бизнесу, недоверие к тем возможностям, которые открываются перед вами в сетевом бизнесе. И теперь вы являетесь определенным... Вы находитесь на водительском сидении своего бизнеса своей жизни в то время как большинство людей сидят на задних сиденьях без любого контроля над тем что с ними вообще происходит на ежедневной основе и так намного лучше работает, не так ли ребят когда вы понимаете что вы сами управляете своей жизнью что вы сами выбираете направление своей жизни. И вы не смотрите на каком-нибудь заднем сиденье, что кто-то что-то за вас решает, как вам быть. Что вы должны делать, что вы не должны делать. И все происходит так, как вы хотите, чтобы было. А, вот так более волнующе делать определенные действия, потому что хочется, но не должен. И... Хотели бы вы с любовью, вы прыгать с постели утром, обнять свой день, вместо того, чтобы тащить свои ноги, сделать что-то, да, то есть там на работу сходить, что-то сделать, потому что так надо. И с радостью могу сообщить, что это всего лишь определяется и начинается с отношения вашей игры, чтобы победить или не проиграть. И когда вы это делаете, это всего лишь вопрос времени, когда произойдет определенный щелчок, и вы окажетесь на легком пути к жизни, который вы действительно хотите. Вот. Поэтому, если вы согласны со мной, ставьте лайки, прям на экран вот так жмите, сердечки прям посыпятся. Вот. И... Вот ваша эта позиция будет определять всю вашу оставшуюся жизнь, вот с этого момента. Просто всегда придерживайтесь вот этой мысли, что вы играете, чтобы победить, а не проиграть. Потому что, если честно, очень легко людей увидеть, наблюдая вокруг себя, кто играет действительно в том режиме, чтобы не проиграть. Эти люди... Ну... Если привести пример, в какие-то моменты я тоже очень ленивый, мне хочется расслабиться, мне хочется посмотреть, возможно, просто по серфи да, интернет, поискать какие-то сериалы знаменитые там про супергероев, хочется просто откатиться на кресле и уделить себе время себе время, да, то есть э, расслабиться. Но в любом случае, в конечном итоге возвращаешься к тому, что в любом случае за тебя никто твою жизнь не сделает. За тебя никто не добьется того успеха. За тебя никто не построит твой бизнес. За тебя никто не заработает этих денег. И время идет неу, неуловимо, и если мы не берем себя в руки и не начинаем просто действовать, просто вот ставить себе определенную дисциплину, что каждый день мы работаем над своим бизнесом. Не в бизнесе, а над бизнесом. Мы руководим процессами. Мы не, не останавливаемся до тех пор, пока в нашей команде не найдется похожий человек, как вы. Потому что вы можете пригласить пятерых. Вы можете за месяц, за два зарекрутировать 10 человек. Вы можете зарекрутировать 20 человек. Но если в вашей команде не появляется, как минимум, человек, который голоден к победам, как и вы сами, вам необходимо продолжать действовать дальше, не рассчитывая на тех, кто у вас есть уже в команде, потому что это утопия. Самая настоящая утопия, потому что, ну вот, казалось бы, вы можете даже привлекать сетевиков в свою команду. Казалось бы, вы можете даже давать им ну, все возможное, что может привести к, к результату. Но если люди не голодные, если люди а, настроены для того, чтобы проигрывать, а не побеждать, они постоянно будут находить отговорки и причины, чтобы не делать те либо иные вещи. Не слушать вас. Я вот, кстати, на ютубе не так давно записывал видео про 4 типа людей, которые будут встречаться в вашей команде, в вашем бизнесе как кандидаты приходить на вашу встречу, вокруг вас будут встречаться. И вам нужно будет отличать вот эти четыре типа людей, потому что три из них, на них вам не нужно тратить время, если вы хотите построить этот бизнес очень быстро. И только вот на четвертый вариант, вот это вот действительно тот человек, который а, живет, чтобы побеждать, а не проигрывать. А, вот эти три позиции, они постоянно живут, чтобы проигрывать. С ними надо очень много работать, либо они сами над собой работают долгое время, потому что я и сам когда-то был в этой позиции. Эти люди э, ищут много отговорок, они ищут много обвинений в ту сторону, что кто-то виноват, но не они сами в их победах, либо проигрышах. А для них очень сложно выйти из зоны комфорта. Они постоянно думают, что они правы, но никто э, вокруг их. Они очень тяжело обучаемы, их надо заставлять делать. Иногда многих из них нужно просто э, постоянно удерживать тем, говоря, что они в правильном месте, что ты сделал правильный выбор, ты не волнуйся, что хорошо, что ты выбрал именно вот со мной строить этот бизнес, хорошо, что ты именно выбрал мою компанию, потому что если бы ты пошел туда, куда ты собирался до этого, ты бы 100% ничего бы не добился». Вот это проигрышный вариант, постоянно уговаривать людей и говорить о том, что они в правильном месте. Есть люди, которые, которые любят зону комфорта, им приятно прийти с работы, завалиться на диван за, напротив телевизора. И вот так вот они прожигают все свое время. Это тоже люди, которые любят зону комфорта, для них важно, что о них думают они очень с тонкой кожей, потому что э, э, они зависят от чужого мнения. То есть я тоже отчасти завишу от чужого мнения, потому что я все-таки публичная личность. Я думаю, вы тоже публичная личность, да, и хотите, по крайней мере, ею стать, чтобы за вами наблюдали десятки, сотни, тысячи человек. Но в любом случае, э, если вы понимаете, что вас критикует какой-то человек, который, по сути, вообще ничего не делает для развития своей жизни, поэтому... К таким людям вообще не нужно прислушиваться. Конечно, если вам дает здоровую критику какой-нибудь успешный предприниматель, либо личность, которая постоянно развивается, тогда к нему нужно прислушиваться. Ну, не принимать критику в штыки, да, то есть там близко к сердцу, а просто к исправлению, к внедрению, к аналитике, к анализу всех своих действий, к исправлению и получению еще лучше, больших результатов. Вот. И только вот последний тип, вот четвертый тип, который, э, который вам нужен, это люди голодные к победам, это люди, которые легко обучаемы, это люди, которые э, конкурентны, они знают, что на рынке, например, сетевого бизнеса есть люди, которые, с которыми можно поконкурировать, и у них это вызывает, на больш, наоборот, еще больше такой зажигает энтузиазм. И я хочу, чтобы у вас вот это зажигало веру, желание, Играть как игрок наравне вот с этими лучшими игроками на рынке. Постоянно стремиться их догонять, потому что почему марафон, почему бег очень интересный вид спорта. Потому что если впереди тебя есть сильнее человек, который бежит впереди тебя, ты постоянно его хочешь догнать. И постоянно бегая, постоянно э, стараясь. Ты становишься лучше, ты стараешься бежать еще быстрее для того, чтобы догнать этого человека, а еще лучшим лучшем перегнать его. У вас открывается определенный адреналин, у вас определяется второе дыхание, у вас определяется жгучее желание доказать самому себе, что вы чего-то стоите в этой жизни. И поэтому я хочу, чтобы вы пробудили вот это желание. Ваша позиция лидерская, вот прям, прям возьмите листики и ручку, что если вы лидер, и чего-то вы не знаете, в наше время невозможно не найти просто какую-либо информацию. Если вы чего-то не знаете, вот просто себе напишите. Если я чего-то не знаю, если я чего-то не умею, мне нужно этому научиться. Найти информацию сейчас не проблема. Если у вас что-то не получается, значит надо найти эту информацию и этому научиться. Нету таких людей, которые приходят на этот рынок и умеют что-то делать, абсолютно не умеют. Если даже люди с опытом приходят, я вам просто вот такой вот развею миф, если вы думаете, там приходят предприниматели со стажем, например, с большого бизнеса, которые делают сетевой бизнес быстрый результат. Приходят люди, например, да, у них есть определенное влияние в окружении, которые доверяют им, вот этим предпринимателям. И этим предпринимателям достаточно позвонить и сказать «Привет». У меня к тебе есть серьезное дело, очень выгодное дело. Мне нужно с тобой встретиться, за чашкой кофе, посидеть, поговорить. И, возможно, тебе будет интересно то, что я предложу. Все. Те люди на другом проводе даже не спрашивают, а что, а что там, сетевой маркетинг. Нет, такого даже не возникнет вопроса. Люди доверяют. На людей есть определенное влияние. Они с ними встречаются. И да, эти люди могут очень быстро выйти на 1000 долларов, на 2000 долларов. Но это потолок, ребят. И рано или поздно эти предприниматели, которые вовлекли свое в ближайшее окружение, сталкиваются с трудностью, масштабировали называется, выход в интернет. И в любом случае каждому человеку это необходимо, если он хочет преуспеть выйти в интернет. И этому же человеку нужно также обучаться с нуля, как и всем абсолютно. Это говорить на камеру, а он этого избегал всегда, например. Проводить вебинары, он этого избегал всегда, потому что он думал, что это не работает. И это вообще пустая трата времени, потому что он традиционный предприниматель, который делается тет-а-тет, либо продать, либо купить, договориться, сделать сделку. Но он, ему еще перепрошить нужно будет мышление, что есть определенный маркетинг, что есть определенный интернет-продвижение, которое может в разы облегчить его путь в этом бизнесе. Поэтому даже вот всем вот этим людям, которые приходят с большого бизнеса, с традиционного бизнеса и делают определенные результаты, сталкиваются с этими трудностями. Возможно, даже сейчас, ребята, я не знаю, напишите, может кто-то и здесь пришел с традиционного бизнеса, у кого-то был, может, малый бизнес, у кого-то может был, быть средний бизнес, большой бизнес. И если он пришел в сетевой бизнес как в альтернативу, я думаю, он меня понимает, если здесь он находится. Поставьте какие-нибудь опознавательные знаки, восклицательные знаки, если у вас был традиционный бизнес, бизнес на земле, либо есть у вас сейчас даже параллельно бизнес на земле. Поэтому как бы нет таких людей, которые рождаются со всеми данными. Постоянно нужно работать над собой. Есть у человека какие-то задатки: общение, выстраивание доверия умение быстро обучаться, да, то есть быть внимательным, ну и, и все. Но у каждого человека два уха, у каждого человека два глаза, у каждого человека один рот, у каждого человека по две руки по две ноги. Каждому человеку даны одинаковые возможности для развития. Понятно, что в индивидуальности каждого воспитывается по-разному и у каждого ставится определенные у каждого прошивка своя, у каждого своя какая-то программная установка с детства. Но когда вы не сдаетесь, был традиционный бизнес. Вот. И в любом случае, согласитесь, Елена, что в сетевом бизнесе тоже нелегко. И есть определенные затыки, которым нужно себя переобучать, переделать. Здравствуйте всем. Привет, Людмила. Вот. И если вы не останавливаетесь, и вот тут, знаете, Моя большая рекомендация, просто огромная, которая изменила когда-то мою жизнь, просто глобальным образом. Во-первых, перестать бояться рисковать, потому что вы должны понять, что это неизбежность. Неизбежность, то есть, что я подразумеваю за риском. Риск это делать что-то новое. Риск это выходить из зону комфорта. Риск это делать то, что вы никогда не делали есть просто здравый риск, осознанный риск и неосознанный риск и я вас призываю делать осознанные риски а, возможно для кого-то риск это инвестирование в самого себя и вот это вот именно инвестирование в самого себя меняет вот, вот как только вы первые хорошие деньги в себя проинвестируете например сейчас очень много тренеров либо наставников ну вот знаете как за свои знания берут 100 долларов там 200 долларов за тренинг но вот один раз вы это сделаете ваша жизнь уже не будет другой 10 лет занимаюсь и п ну как бы любому предпринимателю всего бизнеса который активно начинает развиваться в любом случае нужно будет и п открывать потому что все-таки же надо за свои доходы отчитываться поэтому без и п тут вообще никак а, вот и когда вы инвестируете в себя, у вас появляется совсем другое отношение к тем знаниям, которые вы обучаетесь. Вы сразу же их внедряете, сразу же получаете на практике. Я, Если честно, я уже немножко устал об этом говорить. Многие до сих пор, возможно, как-то негативно относятся к инвестициям в себя. То есть, ну, потому что вот они думают, что я найду все на рынке, я найду всю информацию. Да, вы найдете информацию разрозненную в разных местах. Неструктурированную, без наставника, без того человека, который проверит что-то, без того человека, который направит что-то, скорректирует что-то. Вы можете найти информацию, но опять же засыпитесь в своих эмоциях, в своих мыслях, и опять же не получите результата. Информация сейчас правит миром, но нужно знать правильную информацию, где ее внедрять, как ее внедрять и как на этом получать результаты. Вот это самое главное. Все остальное это мишура, ребята. Какие-то распления на неработающие техники, неработающие, мнимые а, способы обогащения. Все это ерунда, а, которые приведут к вас еще большую апатию. Есть опасность, что многие могут прийти в хайпы, могут, есть возможность, которые могут, могут прийти в финансовые пирамиды, прикрытые под а, сетевой маркетинг. Да? И э, сначала круто кажется, но когда хайп рано или поздно в любом случае закрывается, либо финансовая пирамида, у вас осадок на всю жизнь. Это либо долги, либо опыт, опять же, опыт хороший. А, и я это говорю не из-за того, что я такой же спонсор, который не знает, что такое финансовая пирамида, не знает, что такое хайп, и просто говорит по наслышке, что он от всех слышал, что это плохо. Ребята, я прошел и хайп, и пирамиду. И я знаю сейчас, как это точно определять. Хайп это либо не пирамида. Я знаю, что такое большие долги. Я знаю, что такое ответственность перед теми людьми, которые они тебе доверились. Да и ты сам верил, но оказалось, что тебя также обманули по, по итогу. Поэтому а все, все есть жизненный опыт. Все есть то, что рисковать нужно... Но с тем умыслом, что вы не сойдете с пути, если что-то пойдет не так. Риск это еще в трафик. Трафик, вот в особенности, чтобы вы понимали платное продвижение вашего бизнеса. Это тот риск, на который нужно пойти в первую очередь, если вы знаете всю схему. Да? Как и по каким критериям выбирать наставника. Многие предлагают похожие тренинги. Есть признаки, по которым можно определить, грамотный наставник или воды будет много, а толку мало. Ой, э, ну честно, как определить? Ну, во-первых, вы должны понимать, есть ли результаты у этого наставника, да, то есть у этого человека. А, Если какой у человека опыт, полгода, год там, я не знаю, в этом бизнесе. Далее, у кого он обучается, в каком он окружении. Во-вторых. Э, Ну, знаете, тяжело сейчас определить. Сейчас, если честно, очень мало людей обучают грамотно сетевому бизнесу. Есть, я, я знаю, вот можно людей пересчитать про, прям вот по пальцам. Вот 10 палец взять и пересчитать людей, которые толково обучают сетевому бизнесу, например, строить через интернет, либо офлайн Все остальные... Если вы видите, вот я вас сразу же предупреждаю, сейчас очень много лоховодов, лохопедов. Я надеюсь, что у нас в этой группе нет этих э, людей, потому что я прям э, не так давно начал обзоры делать про вот э, таких людей. И призываю вас потом присоединиться ко мне, э, в том смысле наблюдать за мной и помогать мне разоблачать этих людей и банить их раз навсегда в социальной сети, чтобы они нормальных людей не подводили. Потому что они целесообразно, Они уже не первый год в сетевом бизнесе. Они понимают, что они делают. И есть люди, которые неосознанно, например, делают спам, потому что их обучают этому. Есть люди, которые неосознанно в хайпах, либо в пирамидах, потому что они новички в этом бизнесе. Потому что их вовлекли вот такие вот лоховоды. А есть вот эти лохопеды, которые осознают, что они делают. Они осознают, что они в хайпах. Они осознают, что они в пирамидах. И э, обещая золотые горы, вовлекает людей, обучать неработающим техникам. Вот если вы видите людей, которые э, обещают автоматизацию всех процессов, показывают эти процессы, вы должны узнавать, а что за процессы, что вы там делаете. Он показывает, что вот автоматически посты размещаются в группах, в, в, добавляете их в скайп, им там предложения, это спам. Это чистой воды спам, ребята. Если вам вот такую вот автоматизацию предлагают, что сейчас мы поток ваш, вам, людей, все вроде через хайп и матрицы проходят. Ну, не все, если честно. Я знаю до сих пор людей, которые лет 10-20 в классических маркетинг-планах сидят, прям держатся за свою компанию. И пускай результатов нету, но они не все-таки держатся за свою компанию. Такая приверженность дикая. Вот. Ну, ну, сейчас зачастую все больше и больше людей попадает и в хайпы, и финансовые пирамиды. Но там матрица была. Матрица это не значит пирамида, матрица это разновидность бинарного маркетинг-плана. Если до сих пор у кого-то понимание, что бинар это финансовая пирамида, это определенный вид маркетинг-плана, это не финансовая пирамида. И матрица это разновидность м, бинара. Что же делать, Виктор, если люди любят халяву, а то сетевые бегут как от огня. А, а, Елена, таких людей вам просто не нужно видеть в своем бизнесе. У меня такое тоже случается. А, поэтому вот бывало, было у меня так, такое вот. А, я, я новый свой проект начал буквально вот два месяца назад, еще двух месяцев тоже нету. И я за месяц где-то, ну, благодаря тем технологиям, которые я буду обучать вас на интенсиве, именно вот через ВКонтакте, да, я буквально, а, не уделяю много времени, но я зарекрутировал человек 10 в свою первую линию. И практически все сетевики. А, и пришел ко мне мужчина, зрелый мужчина, который а, интересовался уже сетевым бизнесом, но у него не было опыта, но он уже интересовался, то есть искал что-то, регистрировался где-то. Он военный со стажем на пенсии, то есть я думаю, что для многих тоже такая целевая аудитория, что военная с дисциплиной там, да. И вот он ко мне зашел, проплатился, потому что у меня платный вход, например, в бизнес. Хоть небольшой по сравнению, там знаете, как э, в обычной классике, так они идут в пирамиды, а потом обвиняют весь мир. Это... Ну, такие люди вам не нужны. Пускай идут в пирамиды. Понимаете, есть, есть так, такой, такой момент, что людей должна учить жизнь. Если не обвиняют всех и вся, но ну, не самого себя. Ну, что тут можно сказать? Они под, подходят вот эту три, категорию трех людей, которые вам нужно избегать. Потому что вы можете их вовлекать, вы можете их переделать, но для, для этого надо время. Они бегут от старой модели сетевого бизнеса, покажите им новую модель. Да, это тоже один из принципов, но не всегда это работает. Я, я постоянно пропагандирую новую модель и вот я рассказываю результат, что вот я вовлек людей в свою первую линию и мужчина этот недели не пробыл у меня в команде, но он до сих пор у меня там числится, да, потому что у нас Ко мне в бизнес заходишь, покупаешь вход в бизнес, и у тебя абонемент на целый год, да, то есть не нужно обязательных личных объемов. И а, он не, не пробовал через, не неделю, и я его вижу в хайпе, я его вижу в пирамиде, потому что там пассивный доход, потому что там не нужно ничего делать, а тебе проценты будут капать. Потому что ему пообещали вот эту автоматизированную систему, где э, на автомате добавляются люди в скайп, и он даже не участвует в эти спамы, в личные сообщения присылает. Я думаю, большинство из вас с этим уже столкнулся. И как вот это вот прямо тут, особенно, знаете, скайп добавляется и говорит, «Привет, Виктор, там, например, я занимаюсь бизнесом, расширяю круг знакомств, и мы будем друг другу полезны. Добавьте меня, пожалуйста, ваш скайп». Добавляешь скайп, не проходит и в длительном времени к вам сразу же бух, предложение там. Либо ви ряд видео каких-то. Я уже вообще никого практически не добавляю в скайп, если это не моя консультация и я с ним не договариваюсь. Либо не вижу адекватный запрос к себе в скайп. Я просто-напросто уже фильтрую их всех. Я сразу же их баню, я сразу же их блокирую навсегда. И пускай они горят синим пламенем. Я даже, понимаете, у меня такая позиция, что... Правильно, у тебя же работать нужно. Зачем что-то делать, если можно сидеть ровно на попе? Ну да. И поэтому... Э... Ага, через час спам отправляют. Да, ну, некоторые могут через 5 минут спам отправить. Ну, некоторые пограмотнее на следующий день отправляют. Но в любом случае спам, он и в Африке спам. Поэтому, ребята, у вас всегда выбор есть. У вас всегда есть выбор. И ваш выбор определяет ваше будущее. Если вы будете бегать за такими людьми, вы можете вовлекать их в свой бизнес. Вы можете надеяться, что он будет брать с вас пример, вы можете их начинать обучать. И, ну, вы просто должны фильтровать. Давайте домашнее задание, давайте э, на выполнение. Если человек тяжело обучаем, ну как он может вас дублицировать? Если человек ничего не делает и ждет у моря погоды, либо ищет кнопку бабло до сих пор, перейдя к вам э, в бизнес, я рекомендую действовать до тех пор, пока к вам не придет хотя бы один лидер. Хотя бы два, хотя бы три. И потом уделять время на них. А это время нужно уделить максимально прочно, для того, чтобы вовлечь в свою команду таких лидеров. И э, когда вы все настроите правильно, когда вы будете, например, ваша позиция будет правильна, когда вы научитесь грамотно работать хотя бы через один э, поток, э, ну, трафик, да, то есть, например, через один канал ВКонтакте, у вас не, не будет проблем в этом бизнесе. Вы будете, опять же, относиться к этому как к математике. Вы будете понимать, что как минимум вы за месяц привлечете 4-8 партнеров в бизнес. И, как правило, один из 10 появляется очень хороший лидер, который делает действия, повторяет вас, хоть может не так быстро, но он будет делать действия и в любом случае приведет вас к результату. И потом просто Пойдет уже небольшая, но пойдет геометрическая прогрессия с тех людей, которые начнут работать. Просто вот есть же понятие а, критической массы. Эта критическая масса есть во всем абсолютно. Вам надо критическую массу создать в своем бизнесе. И почему сейчас список знакомых просто не работает? Почему просто офлайн методы не работают? Потому что критическую массу таким способом нельзя создать. Вам нужно создать вот эту воронку и как... На, как как возможно быстро быстро туда направить вашу целевую аудиторию много-много вашей целевой аудитории чтобы в, в самое короткое время к вам приходили вот проходили узкую такую фильтрацию на выходе были лидеры которые будут делать вам результат но вот представьте если вы эту воронку создаете десятилетиями работаете офлайн методами когда люди одного человека в месяц рассказали Через полгода 5 человек всего лишь узнала о их бизнесе и так далее. Эта воронка, то же самое, что можно сделать за неделю, либо за месяц, растягивается на годы вперед. Поэтому интернет такая уникальная вещь, что вы можете это сделать быстро. Отфильтровать тех людей, которым что-то нужно и что-то не нужно очень быстро. Вот. И так что тренируйтесь, ребята, обязательно, тренируйтесь, ребята, обязательно в лендингах, которые вот домашнее задание, потому что вам это в любом случае в дальнейшем понадобится. А, хоть я и на интенсиве вас обучу, например, а, техники, как постоянный поток ВКонтакте сделать, да, то есть вы легко за месяц выйдете на 200, на 300, 400 прибавки к своему бизнесу, долларов. А, но если вы захотите в дальнейшем масштабироваться, вам в любом случае нужно будет выходить еще в интернет, воронки делать. И мы об этом говорим вот на этом 10-дневном а, лагере по онлайн-рекрутингу. И а, пробуйте делать лендинги, а, делайте домашние задания, показывайте, что у вас получается, что у вас не получается. И я обязательно потом, а, мы будем делать анализ этих домашних заданий, мы будем корректировать, что правильно, что неправильно на что нужно сконцентрировать внимание для того, чтобы у вас еще больше вот это понятие формировалось в ваших действиях. Поэтому сегодня мы вечером продолжим наши уроки, 10-дневный тренинг, да, то есть и сегодня мы будем говорить о том, как выстраивать отношения с вашими кандидатами для того, чтобы они просто влюбились в вас, для того, чтобы влюбились в ту информацию, которую вы их даете, в тот контент, чтобы они были вашими приверженцами, да, то есть для того, чтобы создавалось определенное крепкое сообщество, ваше именно сообщество, которое будет постоянно следить за вами. И если у вас будет очень крепкое сообщество, которое будет очень сильно доверять вам, которое будет любить вам, я сегодня буду делать лендинг, попробую. Ну, у вас, ребята, еще целая неделя впереди до конца тренинга, так что люди не хотят делать результат. Кому-то так пропустил, сейчас я посмотрю. Так, люди не хотят делать результат кому-то, не понимая, что не работают, в первую очередь, что не на себя. А, люди не хотят делать результат кому-то, не понимаю, что не... А я вообще, знаете, не понимаю вот вот этого понятия «результат кому-то». То есть, если в сетевом бизнесе по какой-либо причине над вами стоит спонсор, значит, если я делаю, делаю результат ему. Если честно, я... не очень редко сталкивался с такими людьми, на каких ресурсах делать лендинги. Евгений, смотри э, домашнее задание предыдущих, э, я прикреплял и файлы, они есть. Поэтому там все я прикреплял. Файлы, которыми ресурсами пользуюсь сам. А, я, например, вот в нашем бизнесе, ну, в котором я э, развиваюсь, э, маркетинг план, например, позволяет делать так, что каждый спонсор помогает своему партнеру строить команду то есть ну у нас матрица определенного типа и строит этот бизнес есть ограничения в первой линии по матрице есть бесконечная линия первая но в дальнейшем если я строю мои люди подставляются под моих людей и мои люди зарабатывают даже если они по какой-либо поводу не работают а я работаю и здесь вы просто должны сразу же давать понятия. Я, например, в любом каком бы маркетинг-плане я не был, я всегда даю, давал знать и даю знать. Ребята, если вы лидер, если вы активный человек, который будет развиваться, в любом случае вам бесконечная первая линия не нужна. Вам нужно, например, 20-30 человек в первой линии, которые будут делать действия. И из этих 30 человек вы выделяете людей по регионам, например. Тот в Москве, тот в России, в какой-то дальнем крае. Я обожаю открытые э, матрицы. Не люблю ограничения. Вот. А, и кто-то вот, как у меня. У меня люди в Израиле, вот Евгений писал. А, люди в Греции, люди в Украине, в Беларуси, в России. А, вот, в разных уголках. И если бы у меня была классика, а не такой маркетинг-план, который сам автоматически может под, подставлять людей под моих людей. Я говорю... Ребята, те люди, которые ко мне будут приходить в ваших странах, я автоматически под вас подстраиваю. Но в том случае, если вы будете лидером, в том случае, если вы будете работать. И ту технику, которую вы сейчас у меня изучаете, 10-дневный, и ту технику, которую мы будем разбирать на интенсиве, у вас не будет вопросов с людьми. И просто у вас, возможно, сейчас может возникать вопрос, блин, как я буду людям своим подставлять людей, если я и сама нуждаюсь в людях. Но пройдете 10-дневный лагерь, если вы внимательно меня слушаете между строк и э, внедряйте все, что я вам говорю, э, перекладывайте на свой опыт. И если вы э, все внедрите с интенсива, который пройдем, и ваши, вот этот канал только ВКонтакте будет постоянно вам приносить постоянный приток ваших клиентов и партнеров. Конечно, кто-то захочет, э, например, в коуч-группу ко мне записаться. Там мы еще глубже погрузимся, будем работать с вами над вашим бизнесом. А, но в любом случае... 10-дневный лагерь. И вот, например, интенсив, который по ВКонтакте я рекомендую, ну, на крайне просто кровь из носу вам побывать для того, чтобы ну, вы поймете, вот вы, грубо говоря, вот вы сейчас будете обучаться примерно месяц, да, то есть вот 10 дней с 1 июня, потом пройдет неделька и будет интенсив двух, двухдневный там, 10 часов просто полного контента и сопровождения, как и что, просто степ-бастеп, шаг за шагом. И вы поймете, что вам, например, на ближайшие полгода больше ничего не нужно. Вот абсолютно. Вам не нужно будет даже искать дополнительную информацию. А вас будет вот все для того, чтобы внедрить и начинать получать результаты и начинать уже своих партнеров обучать, успевать своих партнеров обучать. Я, например, внедрив вот эту технику я не успеваю лично своих партнеров обучать, потому что я уже даже в своей команде создаю коуч-группы определенных людей, которых я веду, вот э, даю домашнее задание и веду, потому что у меня первая линия, ну, очень быстро растет благодаря таким методам. И вот эти знания я готов э, буду с вами на интенсиве поделиться. Вот, ребят. Эм... Может какие-то есть вопросы по домашним заданиям, может просто какие-то вот такие вопросы на тему сетевого бизнеса. Кстати, ребят, у меня к вам будет э, большая, очень горячая просьба. Перейдите в мою группу Виктор Бондолет, нетипичный сетевик. И э, будут обсуждения справа в колонке, там знаете, где э, подписаться. Э, Даже если на этой информации источник, который вы дали, мозг начинает проясняться и старается алгоритм действий. Это прошло всего 4 дня. Я, я очень рад, что вам уже это сильно нравится, то, что я вам даю. Так вот, перейдите в Виктор не нетипичный сетевик после нашей трансляции. Просто я сейчас начал рубрику Вопросы и ответы. У меня как бы сегодня должна быть уже второй выпуск этой рубрики, но так как я провожу это 10-дневный лагерь, я уже на следующий понедельник принесу второй выпуск. И э, зайдите в обсуждение под участниками, да, там будут участники э, группы и под участниками будут обсуждения. Там будут э, отзывы о моих консультациях и вопросы и ответы. Зайдите и задайте какой-нибудь тот вопрос, который вы, вы понимаете, если решив этот вопрос, вы бы понимаете, что, бы вы, что вы сдвинулись бы с места и получили новый результат. И этот вопрос я обязательно лично разберу в рубрике «Вопросы и ответы». Э, и там уже есть... На вторую рубрику практически все вопросы заданы. Я буду по 5 вопросов в рубрике разбирать. В первой рубрике мы тоже очень, кстати, классные вопросы разобрали. Ко второй рубрике не хватает одного вопроса. И я жду, ребят обязательно, если вы посодействуете и тоже задаете свои вопросы, для того, чтобы эта рубрика жила. Люди обязательно заходили в эту рубрику и сталкиваясь с теми же вопросами, которые есть у вас, решали свои проблемы. Тем самым мы бы меняли этот рынок сетевого бизнеса, делали результаты, помогали другим людям делать результаты. И у меня постоянно горит вот мета идея, бика идея, да, как мой один из наставников говорит, большая идея – это собрать успешное сообщество сетевых предпринимателей. И, конечно, я хочу посодействовать в этом для того, чтобы вы зарабатывали очень хорошие деньги потому что все, все относительно, если вы зарабатываете очень хорошие деньги, я зарабатываю хорошие деньги, неважно, в моей вы команде, не в моей, если же я посодействовал тому, что вы хорошо зарабатывать, поэтому это моя а, заслуга. Это хорошие кейсы, это хорошие истории ваших успехов, и по конечному итогу, привет, Данил, по конечному итогу вы будете... Частью вот этого сообщества, которое будет делать большие масштабные мероприятия. Вы будете, возможно, спикерами там. Вы будете там, потому что я вас буду приглашать как человека, который сделал результат и готов рассказать тысячам, сотням людям, как он это сделал. И за вами будут идти сотни, тысячи людей с различных регионов, с различных стран. И, э, возможно, вот это сподвигнет так, что наш рынок, как спикеров, МЛМ предприниматели начнут приглашать даже на Запад для того, чтобы показать, что у нас делают тоже такие же крутые результаты, как и в Соединенных Штатах. Это 5, 6, 7, 8 значные чеки в год. То есть, ребят, представьте, 8 нулей в долларах чеки в сетевом бизнесе. Вот, ребят. Кому нравится эта идея, кто бы вот хотел э, идти со мной по этой идее и быть участником этой идеи? Здорово. Отлично. Тогда держимся на связке, держимся постоянно вместе. Обязательно сейчас тренинг проходите, прям внедряйте все, чтобы вам в дальнейшем было все проще и проще внедрять все новые технологии в своем бизнесе и получать результаты. Ну что, ребят, давайте, может, по вопросикам. Буквально минуток 13 могу я еще уделить по вопросам для того, чтобы вас не задерживать все-таки утро. Вечером сегодня будем тоже продуктивно работать. Подписывайтесь в группу, вы уже будете в лагере. Есть записи уже тренингов, есть, есть запись четырех дней нашего учебного лагеря. А, сегодня тема вечерней встречи будет о том, как выстраивать отношения с вашей аудиторией, которая будет попадать в ваш, например, лендинг, вашу воронку, и как сделать так, чтобы они в вас влюбились. Ну вот, если простыми словами, влюбить в себя ваших клиентов и ваших потенциальных кандидатов ваш бизнес. Я предприниматель сетевого бизнеса. Ну, ютубер. В ютубе я тоже нахожусь. Ну же... У нас участвуют больше 480 предпринимателей сетевого бизнеса. Учесть то, что это закрытая группа. Буквально после этой трансляции я ее закрываю. Я ее открыл специально, чтобы провести эту трансляцию. Влюбить... Так, как это сделали вы с нами, Виктор. Ну, что-то вроде этого. Если я вас влюбил в себя. Ну что, ребят, тогда будем заканчивать. Вижу, наверное, у вас вопросов нету, Или есть все-таки. Вы там пишите прям. Ну ладно, удачи вам в износе. Да и здоровья. Пока. Пока-пока, Данил. Вчера рада попал слушать ну, Спасибо. Потому что борода она скажет: да. Это я уже укоротил намного. Те ребята, которые приходили в первый день, могли увидеть, что было вот, ну, такая, наверное. Так, у моего айфона садится зарядка. И как раз мы уже заканчиваем, слава богу. не смогла быть на предыдущих. Они все выложены, да, ребят? Они все в записи в группе. И утренние, и вечерние с домашними заданиями. 5С у меня. После смерти, так сказать, 4. виктор очень здравомыслящий человек этим привлекайте меня здорово. было бы глупо проводить тренинг нездравомыслящему человеку чтобы за ним наблюдала 487 предпринимателей сетевого бизнеса это это был бы полный крах для нездравомыслящего человека представьте как бы вы на него накинулись и как бы вы больно ему сделали его авторитетности его бизнесу и многому-многому другому. Давай, Данил, будь здоров, заходи ко мне в гости, пиши. Ну что, ребятишки, народ уже начинает выходить, значит, вопросов нету, у матросов нет вопросов, тогда... Готовьтесь на вечер. Делайте домашнее задание, потому что если у вас нет вопросов, значит все у вас идеально. Либо вы просто ничего не делаете. Вот, если же все делаете, значит будут возникать какие-то вопросы. Так что, ребята, не откладывайте в долгий ящик, обязательно все внедряйте. Я хочу, чтобы у вас были результаты в первую очередь. Все, ребят, с вами был Виктор Бондолет. Это было утреннее задание. Ту задание. Утренняя трансляция, на которой мы поговорили о либо побеждать, либо проигрывать. Я верю, что вы после этой трансляции выберете позицию побеждать, выигрывать. И будем вместе с вами выигрывать на этом рынке. Пока-пока.